Сегодня у нас рабочий день, мы только что провели большое собрание. Ребята все уехали, все заряжены эмоциями. Заряжены? Да. Молодцы. Мы хотим затронуть тему, что в Сочи-то все-таки падают цены, и это замечательно. Илюха говорит, что альпийский квартал теперь стоит в среднем сколько? 280-290. Месяца два назад он стоил? 330-350. Кто-то скажет, что они будут еще падать и на самое дно, Ну, конечно же, это не так. Сейчас можно поймать хорошее предложение и купить его. Потому что будет небольшой откат, но в дальнейшем пойдет опять рост. Сейчас мы находимся как раз таки на грани рыночной цены. Именно поэтому проходят сделки, все хорошо, но опять же, те люди, которым нужны срочно деньги, цена падает. Почему цена не будет падать до годовалых давностей? Потому что инфляция Потому что была большая. Любое срочное предложение, которое появляется, допустим, в том же отписанном квартале, если есть цена по 250, она выкупается за полчаса. Соответственно, мы ниже не можем упасть. Такие квартиры выкупаются моментально. И еще одна причина, почему она падает, потому что кто заходил по 110, по 120 в свое время, они готовы опуститься до 250, до 260, но их остается все меньше и меньше. Остальные тоже заходили 200+, плюс. А они, естественно, не будут отдавать ниже 300. Мы находимся сейчас на том моменте, когда мы прощупали рыночную цену, и теперь от нее мы начнем плавно расти вверх. Плавно, не так, как в прошлом году, но цена будет расти дальше. Теперь мы с вами поедем посмотрим еще одну квартиру, которая тоже продает мой хороший знакомый. Только мы теперь едем в район Приморья и Благодать. Жилой комплекс-усадьба. Предложение в тихом, спальном и зеленом районе. Приехали мы в замечательный район Приморье и Благодать. Жилой комплекс Благодатный, усадьба и забыл, как называть Меридиан. Вот. Нам, кстати, когда-то предлагали вот эти тауны взять на полную продажу, но меня тогда смущал вот этот вот дом, который тогда только начинался на стадии строительства. Мы говорили, что нет, нет, он не перекроет вид на море, в итоге перекрывает всем. Да, дома вроде получились такие. Ничего, нормальный. В принципе, усадьба выглядит так. Подземная парковка, небольшая детская площадка и сам дом, господа. Сама по себе усадьба разделена на две части. Типа первый подъезд, второй подъезд, хотя они соединены. Здесь у нас приветливый консьерж, лифт и, в принципе, нам наверх. Ну, отделка как бы вот такая. Здесь есть наш специалист Настя. Если вы думали, что она занимается только догомысом, так вот нет. Настя у нас вездесущая. везде сущая. Везде да. сущая. Короче, Настя, расскажи, пожалуйста, вообще, что за квартира? 30 квадратных метров, небольшая площадь, но очень хорошо функционально отзонирована, У нас есть небольшой кухня, это получается совсем маленькая, да. но она удобна, что как раз можно отделиться есть выход на балкончик, большой. и у нас везде классный вид на море. Кто там что шумит, я что-то не могу понять. В общем, вид на море, господа, действительно неплохой. Вот жилой комплекс Моравия, апартаментный комплекс. И очень прикольно, что ребята, правда, отделили. То есть это изначально идет планировки студии. То есть она как бы не была отделена. Но здесь сделали такой, типа, закуток. Чтобы, если что, вот так вот можно было Настю оставить, а она там пирожки выпекла. Вот так вот раз. И у вас остается вот такая вот зона для того, чтобы что-то здесь делать. Пойдемте в санузел. Еще посмотрим тоже. Санузел хороший, наконец-то ванна. Ты видел? Не душевая кабина, а ванна. Да, редкость. Не любят у нас тут ванна. Вот скажи мне, почему люди не ставят ванны? Ведь она куда универсальнее. Мне кажется, площадь, потому что дорого стоит. И считают, что лучше маленький санузел душим. А как ребенка купать? Тазик ставишь, купаешь. Да? В море купаешь, у тебя море там, вот идешь. И Это все так риэлторы говорят, что он в море будете купаться вместо ванны. В общем, санузел, господа, вот такой. А, как вы видите, вся квартира укомплектована, мебель стоит, ну, примерно, может быть, что и год-полтора. Да. Все, что вы видите, все остается. Но вид, конечно, здесь действительно потрясающий. То есть, вы вот так вот раз, занавешиваетесь, и у вас здесь. Вид Это дома такой. Кто особо не жил, в нее приезжают отдыхать только. То есть как бы. Ну и плюс хорошо, что белый стильный такой ремонт, что даже если вдруг тут только мебель можно поменять. Сколько стоит на сегодняшний день? Сие удовольствие стоит 12 500. Но я думаю, что можно будет пообщаться еще с продавцом. Просто ребятам нужны денежки, и поэтому. Всегда, как вы знаете, торг приветствуется, вообще, как бы, квартиру без торга покупать такое себе удовольствие, поэтому всегда можно прийти, обозначить свою цену, вас могут послать, сказать, что это слишком дешево, либо сказать, хорошо, забирайте, то есть нужно всегда, я считаю, пробовать. Настя на самом деле сама живет здесь в соседнем доме, его, кстати, даже отсюда видно, вот он, он, вот стоит. А, вообще расскажи, пожалуйста, про плюсы района, вот чем тебе он нравится, чем не нравится, чтобы у людей сложилась сразу нормальная картинка. И вообще для кого район? Вот, конечно, если у тебя есть машина, то это вообще идеальный район в плане тихий, очень удобная транспортная развязка, что мы выезжаем тут сразу по курортному Вадлер, развязка на транспортную, на дублер, в центр, то есть тут ты в пробке, в принципе, не стоишь, он мобильный. Не как, например, Светлана у нас дорогой район, но ты все... Вые равно... встал, да? Выехал в Выехал в стол. А, вот. Плюс, а, конечно, тут Арджинкидзе, это как... санатория Арджинкидзе. Это парк, лес, а, как бы очень приятно тут атмосфера, птички по Прогуляться Очень можно. круто, да. Есть несколько минусов. А, школа в Бытхе, но... Она очень недалеко по Она российским очень меркам. Да. Но И, это ну, соседний район. Да, но как бы по факту, если брать условно с люди тоже ходят так же 10 минут, 15. Здесь тоже это самое. соседний район, а надо дойти. В плане частного садов всего водопад развлекалок тут хватает развивашек для детей хотела сказать а, а если мы про муниципальные школы сады все в бытьхе но мы ходим тут есть тропинка ходим минут 10 большие какие-то магазины все там тут Конечно, все такое очень местечковое, типа небольшие мини-маркеты. Мне нравится доступность транспортной, но на автобусах тут тяжеловато. То есть, но при этом, это... вот ты сказала, что если у тебя есть машина, то тогда ты вообще будешь, вообще... царь и Бог, но да, у тебя прямо возле дома, если ты вдруг не в курсе, есть остановка общественного транспорта. Да, но там один автобус ходит. Он есть, без проблем можно добраться, но все равно очень долго ехать. Ладно, это все понятно. У нас курортная недвижимость, пляжи какие-то. Пляж. А, бытхинский муниципальный хороший пляж плюс помимо этого пляжи различных санаториев а тут их куча актер платный пляж санаторий сочинский металлург. там вообще по паспорту металлург там сложнее но тоже можно попасть конечно же камелия которую все очень любят но она там насколько я знаю, две две с половиной тысячи но если хочешь хороших услуг по что будет тут они Хорошие пляжи, лучше чем в центре, есть пляж Заря муниципальный, тоже неплохой, нужда Мацеста недалеко, но там как бы э, САП, вот эти станции, тут очень все это развито. Море чистое, самое главное, пляжи. Вот, широкие пляжи и достаточно чистое море относительно центра Сочи, ну как бы нам вот этого достаточно. Господа, я вам хочу сказать, что район действительно подходит больше всего для ПМЖ. Вот я бы эту квартиру, честно, но ее можно сдавать длительно, но посуточно, это, по мне кажется, гиблое нет. дело ну, Либо, например, если вы приезжаете сюда, вы знаете, не на неделю, например, а пожить там на месяц Сядете здесь на своем диванчике вот так вот и вот оно, море у вас. А тут телек. И в чем короче соседство, и... что тут, в принципе, застройка вся бизнес -класса. Ты можешь присесть. Моравия, золотой меридиан, благодатный. Стоит. То есть это все. Искра, а, актер Геокс. Ну, да, ну, актер Геолог все ну, чуть подальше, но искра тоже. Это то есть реально тут хорошее соседство. И как бы понятно, что, я думаю, Моравия даст толчок развитию коммерции нормальной. То есть кафешки, магазины, все тут будет уже сразу. Моравия, чтобы вы понимали, вот стоит. Вот эти знания, это Моравия. А у нас, кстати, почему-то нет видосика про Моравию, Анастасия. Мне кажется, что он Моравия. достоин внимания, и пора да, бы заняться. Да. У нас просто есть предложение. На сайте, кстати, можете да. посмотреть. Квартира на сегодняшний день э, стоит 12,5 миллионов, как уже вам сказали. Она подойдет для ПМЖ, в основном, на мой взгляд, ну или для сдачи длительной аренды, или опять же, ну ПМЖ, но на короткий срок, да, то есть вы приезжать будете сюда именно на отдых, там на месяц, на два или еще на сколько-нибудь. Ребятам нужны денежки, поэтому можно предложить какую-то свою цену, и возможно вы сойдетесь, и ребят скажут, что окей, мы готовы ее продать. Но все, что вы видите, продается, ну кроме Насти, Настя не продается. Бесценно. Обязательно заходите на сайт, если вам не нравится конкретно это предложение, вы можете посмотреть какие-то другие, потому что в этом районе много предложений, район сам по себе изначально очень ну, недешевый. А недешевый он, в свою очередь, закрыл окно, думал, сейчас все, уже закончим, но нет, сейчас вам что-то расскажу. Недешевый, в свою очередь, из-за домовладения частного, потому что здесь очень много депутатов, очень много ребят из высокого эшелона бизнеса России, и как бы здесь дома стоят 200, 300, 600 миллионов рублей. Земля здесь очень дорогая. Если мы с вами проедем просто по верхней части, то вы удивитесь от того формата, какие особнячки тут встречаются. И народ именно этот район ценит, потому что здесь нет туристов. Вот такие потрясающие виды на море и тишина. И при этом ты как бы находишься в городе, всегда можно до всего добраться. Магазины и так далее. Все это здесь есть. Ну и Настя была бы не Настя. если бы она не затащила меня сейчас в соседний дом. Говорит, блин, Максим, у Что меня вас? ведь с собой ключи есть, предложение, говорит, вообще вот крутое, пойдем посмотрим, да? Предложение пушка, цена пушка, пока застряла, надо продать тоже. Ну, предложение пушка, пушка. просто пушка. Это. ЖК Благодатный, собственно, находится напротив ЖК Усадьбы. Так. Дом бизнес-класса, но они тут, в принципе, все бизнес-классы. Их все в Сочи. Знаешь, все дома, которые есть, называют бизнес-классом, если ты не в курсе. Ну, как бы, да, Любой дом вообще, все бизнес. преимущество, один из фишечек данного комплекса, что есть прямой выход в лес. Идет прямо вот с калитки долларов. Тоже хороший такой э, бизнес-класс без излишеств, я бы сказала, без Значит, понтов. это не бизнес-класс. А, а что? Ну, это комфорт. То, что он огорожен просто забором. И как бы здесь нет, ну консьерж сидит, это не значит, что это бизнес. Я предлагаю начинать называть вещи своими именами. Давай, ладно. Это хороший комфорт, класс. Хороший. Бизнесом тут не пахнет. Как-то бизнес у нас тогда актер галактики, да? Ну да. Даже не все. элит. Нет, элит я даже... Ну... Роял Резиденс, да. да. Ну это прям элит, который не называть элит. Ну да. Даже и Меритинский не элит. Mm. Мантаэро строит элит. Камелия элит. Камелия, да, элит. Даже Хаят не элит. А Королевский парк? Тоже нет. Бизнес хороший. Да. Да. Это я просто сейчас называю реальное обозначение комплексом по всероссийской классификации. Риф элит. Риф элит да. А, даже, наверное, Лазурный берег будет больше элит, чем актер. Ну, чем, чем королевский да, парк. потому что приват, более приватный. Да. Их летушек там не так много. При этом у них там есть бассейн. А это-то какой бизнес? Ты посмотри, куда не плюнь, одни бизнесмены только собрались. Бизнес-лавочки здесь, можно бизнес-завтраки устраивать, бизнес-ланчи, бизнес-обеды. Здесь бизнес-консьерж сидит за бизнес-стоечкой. Раст. Бизнес-двери бизнес-комплекс. И самое главное, какие же у нас здесь бизнес-холлы вообще. Посмотри, сколько заселяемости. Да, и это Ваша все бизнес-почта, я так понимаю, коммуналка. да? С Ну, в плане, что люди... Мне кажется, процентов тридцать. А это велосипеды бизнесменов, да, наверное, стоят? Спорт, да. Спорт. Ух ты ж, божечки ты мои, вот это, да. Я на самом деле в благодати был, наверное, года четыре назад последний раз. И это, можно сказать, мой дебют. Давно, да. Спустя долгие отсутствие. Это, ну, кстати, квартира черновая. Тут их практически нет уже. Полностью заселен. Ну, заселен тоже условно, но с ремонтами большинстве своем. Вот это бизнес, конечно. Наст, рассказывай, что это такое вообще? Квартира 60 квадратных метров. Очень высокие. Потолки. Это заметно, да? Очень высокие потолки. Ну как бы, конечно, планировать ее там в комнаты, но ну, это как бы. А я бы на самом деле сделал. Может, Она но... очень даже хорошо получится с глухой кухней да. и где будет сама по себе кухня находиться где-то вот здесь. Я бы именно сюда увел. Издвижная перегородка, про ну, которую я можно. очень много рассказываю это если прям очень необходимо так конечно просто если отдушку. безусловно то есть если вы например вдвоем с женой вам не нужна здесь дополнительно какая-то площадь чтобы поспать вы можете либо вот здесь вот бахнуть большую студию ну вот так вот а вот туда как ну унести себе спальню да. а здесь у вас будет гигантский туалет гардероб ну, то есть, это вот конкретно квартира для двоих. А если все-таки вы хотите использовать ее, например, для ПМЖ, фу, для ПМЖ, для отдыха именно такого длительного, то тогда вы вот туда уносите спальню, вот сюда уносите вторую спальню, а вот на этом месте, где сейчас я стою, ну, да, делаете глухую кухню со сдвижной перегородкой. Причем, в принципе, она будет вообще нормального размера. Очень приятно видеть на море, на зелень и как бы... И на хорошую застройку частную. Вот про что я, в принципе, вам только что говорил, что вот частная застройка. Вот она море. Причем вы и прямо видно. Но камера сейчас сливает это все очень сильно. Конечно, не передать. Тут видно еще краешек актера Galaxy. Кто-то себе строит хоромы. Видите, да? да? Потому... Два гаража подземных снизу. То есть вот этот вот домик... No, ради интереса, напишите, сколько по-вашему он должен стоить. Вот этот домик с двумя парковками снизу. Ну и так классно вид на зелень, тоже приятно. Море, как бы, оно всем хочется, но зелень, когда есть еще и вот прям в окна, и она меняет цвет от сезона, по-моему, настроение тоже создает. Слушай, ну здесь кайфово то, что тебя вообще никто никогда не потревожит. Да. Частное домовладение, да им как бы тоже неохота, чтобы их тревожили, и поверьте, они и вас тревожат, они не ну, будут. Ну это плюс этого района. Ты правильно сказал в самом начале, что его любят, потому что он очень приватный. Тут как бы ты э, туристов не встретишь, отдыхающих тут нету. Эконом Если даже вариант, есть отдыхающие, я очень... бы хотел сказать, они такие же приватные ребята, как и да. те, кто здесь проживает. То есть люди, которые любят тусовки, просто никогда не поедут в этот район э, для отдыха. Потому что ну, он такой, сильно как бы тут далековато до моря добираться. Но пешком спуститься можно, подняться будет сложно. Газовый котел, что сократит ваши коммунальные услуги, платежи точнее. Или самое классное, но тоже... Такая фишечка квартира, это хорошая такая, простая, просторная. Вообще, большой по балкон, сочинским ну, меркам, как бы так как называется, это ну, называется это ну, терраса, ну, это ну, бизнес-класс и терраса. Да, да, но да, по да, факту да. это просто балкон, да, но он большой. Большой, ну. классный, можно летом вообще столик ставить и обедать, ужинать, да, завтракать. Ну то есть приятная квартира, 60 квадратов, у нас на сегодняшний день 16 миллионов. Это чуть больше 260 тысяч за квадратный метр. А для такого уровня жилья сейчас нет. Ну, как бы у нас по Сочи, в принципе, все везде минимум 250 и выше, а то и 300 и уже. Вот, господа, в общем, конкретно здесь вы покупаете свое уединение, комфорт, нормальную площадь, которую вы можете по-человечески распланировать. С очень крутым видом на зелень и еще вот с таким вот видом на море, но камера вам это все не передает. Я вот. думаю, что на этой нотке, господа, мы с вами закончим весь видос. Потому что мы много уже посмотрели на сегодня, много про что поговорили. И я пожелаю вам всех благ, хорошего настроения, приятных видов из ваших окон. Пока. Настя, надо сказать, было пока. Всем, пока. Всем пока. Ну, пока, товарищи.